Друзья, всем привет! Вы на канале Учмане, на самом добром, ламповом, а главное, музыкальном канале. И сегодня я решил вести новый формат. Возможно, где-то вы уже такое видели, возможно, где-то слышали. Но объясню краткую суть. Очень много блогеров записывают песни, то есть тиктокеры, различные блогеры. Инста, всякие модели и так далее. У каждого почти есть свой трек. И зачастую эти песни написаны очень хорошо. Но так как их исполняют как бы не профессионалы то есть люди, которые совсем далеки от музыки, эти песни звучат максимально смешно и нелепо. То есть, ну, невозможно этого человека связать с образом, да, который он преподносит в этой песне. Сказал слишком умно, ну хочу прояснить. Песни хорошие. Блогеры их исполняют не совсем круто. И поэтому я хочу это исправить. И сегодня в нашем пилотном выпуске тиктокер и многими нелюбимым, как и мной, это Даня Милохин с его новым треком. А перед началом не забудь подписаться на мой канал, ведь нас становится все больше. Спасибо каждому, кто нажимает на эту красненькую кнопку, заставка и поехали. Те, кто хочет послушать уже финальный вариант, без моей речи, без объяснения, вы можете перемотать в конец. Но мотайте, пожалуйста, в начале, в середине и в конце. Так будет засчитываться больше просмотров. И, соответственно, мои видео будут больше рекомендоваться другим пользователям, которые не знают мой канал. Ну что ж, давайте посмотрим полностью клип. Клип называется «Выдыхая боль». На данный момент он собрал уже больше трех миллионов просмотров. Это очень круто. Моему каналу до такого еще и расти, и расти. Ну что ж, а мы начинаем. Будет рок-н-ролл, я так понял. Я выдохну, девочка, я выдохся, так сильно, когда Очень классный инструментал, я думаю, за него нормально так отвалили битмейкерам, тем, кто это создавал. Очень классные такие гитарные мотивы. Напоминает Лил Пипа, Лил Арна и всех остальных наших западных коллег. А сразу что могу сказать, наверное, эта песня должна быть более распевной, потому что здесь мы слышим какой-то речитатив, то есть я думаю, что гострейтер, который писал это, задумываю это как более распевную часть. Но как есть, так и есть, смотрим дальше. Все ведь так надо, хочу любовь не могу спасти боли, внутри Подожди, меня подожги. Не знаю, как вам, но мне этот клип напоминает какие-то двухтысячные года. это какие-то вот референсы на песни того времени, тогда было что-то такое популярно. Тогда было что-то такое популярное, и сейчас такие отклики. Тогда, было, тогда были популярны такие жанры, это около рок и попсовая музыка. Вот, в общем, песенки для подростков. Ну, сейчас, я думаю, это не особо актуально. Эра Лю Пипа потихоньку уходит в небытие. Вот, и я думаю, что эта песня должна быть более распевной, более чувственной. Здесь это все как один единый стишок читается. Возможно, кому-то нравится, я не спорю. Как бы не хотел, но нас я не могу спасти Выдыхаю боль и холод внутри Подожди меня, подожди Почувствуй мой холод в моей худи. Целую тебя в губы и пофиг, что скажут люди Еще один важный момент, то есть здесь вообще никак не меняется флоу, никак не меняется интонация, так скажем, потому что все идет как бы с одним речитативом. Здесь должен быть такой хороший, как бы сильный да, врыв, то есть нужно прям вот как бы а, с дисторшеном это все спеть в голосе или хотя бы зачитать. Но, как видим, здесь все еще идет монотонная читка. То есть раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Все. Этот такой вот стандартный ритмический рисунок повторяется на протяжении всей песни. Ну, давайте досмотрим. У нас еще есть примерно две минуты. Ты забираешь в этом или гучи? Ведь идут тебе намного лучше. лучше, лучше, лучше. Лиз, вкуснее. Ну, я думаю, здесь будет припев. После славы Бэтбой. Сейчас будет прокешник. Но опять мы не умеем, поэтому будет рассчитать боль, боль, холод В общем, все эти моменты, которые я хотел озвучить, я уже сказал ранее. В клипе мы не увидели ничего интересного в плане того, что какие-то интересные задумки. Обычный стандартный проходной клип, как и песня. Вот, но эту песню можно улучшить, я думаю, что ее нужно сделать более чувственной, более такой вот эмоциональной. И прямо сейчас я расскажу, как это сделал я. А вы можете оценить это лайком, дизлайком или написать свой креативный интересный комментарий. Итак, что я сделал в первую очередь? Это я подобрал более чувственный интересный инструментал, который был бы более от Такого, так скажем, эмоционального развития, где было бы больше инструментов, фортепиано, возможно, что-то атмосферное и так далее. Во-вторых, я уменьшил как бы BPM, то есть как бы в треке читается более быстро, в моей версии это более медленно и распевно. И самое главное то, что у меня все-таки отличается флоу, то есть если не отличается флоу, то отличаются интонации в начале там. Антонация очень простая, там идет развитие, и в припеве она уже более такая кричащая. Но ну, вы все это можете услышать. Бит я писал не сам. Этот бит я, наверное, ставлю в описании, я его взял в бесплатное пользование, не нарушая ничьих прав, поэтому каждый из вас может зайти в описание и, не знаю, зачитать, либо под этот бит, либо его купить А мы переходим к самому интересному, процесс записи я показывать, наверное, не буду, здесь все стандартно, а если кому это интересно, я запишу отдельное видео про сведение этого трека Он у меня пока остался, проект все еще висит А мы переходим к самому треку, обязательно не забудьте Оценить это лайком, дизлайком или комментарием. Поехали. Wait a minute. Oh,